Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим один из лучших чизкейков в мире. Готовится этот рецепт очень легко, но у него есть один секрет. И секрет заключается в том, что его сжигают. да Та да Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы начинаем! Этот чизкейк происходит из басского ресторана Лавини. Они его делают настолько темно, что в принципе он сгорает. Итак, что же нам понадобится для этого безупречного чизкейка? Нам понадобится примерно 700 граммов сливочного сыра, 200 граммов маскарпоне, 320 граммов сахара, 2 столовые ложки муки, это примерно 50 граммов, 400 миллиграммов жирных сливок, у меня 35% процентный, 6 яиц и 1 желток и 1 чайная ложка ванильного экстракта. Если у вас нет ванильного экстракта, можно заменить на ванильный сахар. Первое, друзья мои, что нам нужно сделать, это смазать сливочным маслом нашу форму. Форма у меня 25 сантиметровая. Как смазали форму маслом, берем пельгамин и буквально надавите на нее. Все, форма наша готова. Теперь берем миксер с насадкой весло. Если нету миксера, можно использовать венчик, нет проблем. Добавляем в чашу миксера сливочный сыр. Напоминаю, добавляем примерно 700 граммов. Затем сюда же добавляем маскарпоне, примерно 200 граммов. Теперь смешиваем все это на средней скорости, пока все не объединится и не станет нежной однородной массой. Постепенно добавляем сахар. Выключаем. И все соскребите со стенок. Вот так. И еще раз хорошенько перемещаем. Крем стал гладким и красивым. Теперь увеличьте скорость и добавьте все яйца. один желток. Теперь добавляем немного соли, прям щепотку. Вот так. И жирные сливки. Вот так. И взбиваем все это на очень слабой скорости. Не забудьте снова со скрипти по бокам. Вот так. Затем добавляем 1 чайную ложку ванильного экстракта. И 2 столовые ложки муки. Можно, конечно, муку просеять, но я обычно этого не делаю. И еще раз все хорошенько перемешиваем до однородности. Вот и все, друзья мои. Выливаем тесто для чизкейка в нашу форму. Переложите на противень, а затем поместите в заранее разогретую духовку при 200 градусов примерно на час. А точнее до состояния темно-коричневого цвета. Не бойтесь, потому что весь смысл в том, чтобы он был немного подгоревшим. Потому что из него выходит много новых ароматов. Так что ждем. Вот, друзья мои, вытаскиваем этого плохого парня. Вы посмотрите просто на это. Ура. Прежде чем снимать из формы, не нужно его охлаждать в холодильнике. Этот десерт предназначен для употребления при комнатной температуре. Он готов. Его можно есть прямо сейчас. Не нужно добавлять какие-то сиропы, джену, сбитые сливки. Просто наслаждайтесь этим ароматом. Позвольте мне показать, что я имею в виду. Как чизкейк полностью остыл, теперь можно его порезать на небольшие куски. Посмотрите, просто какая нежность. Ола. Это похоже на супер заварной крем. Не побоюсь этого слова, это, возможно, один из лучших чизкейков в мире. Так что, если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.